всем привет друзья добро пожаловать на канал apple эксперт с вами владимир смотрите сегодня я вам буду рассказывать о том как запросить возврат средств те видео которые возможно вы у меня нашли или найдете на канале они касались за общий срок это может быть и за 540 дней но сейчас с 2022 года вступили новые изменения вы можете только запросить возврат средств за 60 дней то есть за этот период В данном видеоролике я вам это все продемонстрирую что вам нужно сделать это скачать вот это вот приложение поддержка переходите просто в App Store, пишите поддержка ищите данное приложение скачиваете скачали открываем если вы сделали какой-то возврат подписки вот вам покупки приложений там донат либо подписки и так далее это неважно вот подписки и покупки переходите Сайт уже сразу определенно какие-то причины. Запрос на возмещение средств. Вот этот пункт. Здесь вы выбираете то, что вам нужно. Вы здесь можете там ознакомиться с информацией, нам это не нужно. Нам нужен под пункт «Начать». Вот. Сейчас нас перебрасывает на сайт Apple по возвратам. Вот, извините, сейчас вот произошла ошибка. Это у нас перезагружается. Вот, мы переходим по вашей учетной записи, в этом по тачке, по Фэйсаде, в зависимости от вашего телефона. Подтверждаете ваш электронный адрес, идет синхронизация. Первый пункт, что вам нужно выбрать, это мне нужно запросить возврат средств. Причина это, смотрите, покупка была сделана случайно, возможен вариант такой, но самый действенный купленный продукт работает не так, как ожидалось. Вот этот вот подпункт выбираем. Все. Выбираете здесь действующее приложение которые вам необходимо, вы нажимаете «Далее». Все, запрос на возврат скупленной продукт работы не так, как ожидалось. Все, теперь осталось выбрать только тот подпункт и нажать «Отправить». У вас здесь появится окошечко э, с тем, что вам ответят в течение 48 часов, вам ответят намного быстрее в течение дня, либо на следующий день. Все, после того, как э, вам одобрят, вы можете перейти в стор и посмотреть э, статус, ли был э, одобрен, то у вас появится под пункт красным. Нажимаете на учетную запись, вам нужно будет подтвердить вашу учетную запись. Вот такое тоже бывает, но не обязательно. Опускаетесь в раздел история покупок, вот. И вот я вам сейчас покажу наглядный пример то, что я запросил возврат, вот буквально недавно, вот за вот это вот приложение. У вас будет светиться красным возврат. Все. После этого, как вам одобрили, в течение трех 5 дней, максимальный срок 30 дней, вам поступят средства обратно на счет с того счета, с которого были сняты средства, туда и деньги и придут. Как сами видели, друзья, все в принципе просто доступно, если у вас не будет возможности сделать через приложение, как я вам показывал, всегда можно написать техподдержку или разработчику перейти в App Store данного этого приложения, которые вы хотите запросить вас от средств, там есть строка ⁇ Связаться с разработчиком ⁇ Сам разработчик, вы можете ему написать и запросить лично средства. Но первый способ это именно делать через Apple. Это стандартно, понятно, доступно для всех. Напоминаю, что это действует только с работой в 99% случаев за период 60 дней и не пытайтесь делать частые возвраты, потому что вы сможете испортить свою учетную запись такими действиями, якобы там случайно запросили, потом еще раз вернули, еще и вы просто попортите учетную запись, заблокируют вас, вы ничего не сможете скачать, обновить или купить, я вас предупредил, вот в принципе и вся информация, которую вам нужно было знать, подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, дальше больше, скоро увидимся.